Все они выполнены в едином стиле. Каждый домик у нас имеет вот такой вот прекраснейший бассейн. Там домик, тут домик, вот домик, вон домик, тут домик. Ну, везде домик, домик, домик, домик. Фишки на этом не закончились. То есть, практически каждый дом в комплексе имеет вот такие вот прибомбасы. Сейчас вообще обалдеть. Блин, у меня такое какое-то воздушное ощущение здесь, что это окно на, на окне и окном погоняет. Посмотрите, сколько окон. И еще один вот такой вот балкон. Все в балконах, вентилируемый фасад. Просто красивый, уникальный, я бы даже сказал. Огромнейший привет, уважаемые друзья. Мы сегодня будем смотреть классные дома. В прямом и переносном смысле. В прямом. Вот они, в переносном тоже вот. Смотрим внимательно. Это у нас коттеджный поселок Модерн. Так и называется. Модерн. А, и к вашему вниманию, этот коттеджный поселок, который уже в большинстве своем практически готов и сдан. Во многих домах проходят сделки по договору купли-продажи и проходит даже ипотека. Во всех домах у нас вот примерно вот такая вот похожая стилистика. Все они выполнены в едином стиле. Каждый домик у нас имеет вот такой вот прекраснейший бассейн, видите, где вы, конечно же, как собственники, покупая данный дом, будете прекрасно наслаждаться, купаться и, в общем, приглашать своих любимых гостей и жить красиво. Жить в Сочи, как известно, знаменитая поговорка «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи». Так вот, здесь вы будете жить и знать прикуп. Идемте немножечко по территории, и я вам буду рассказывать, как все это у нас удовольствие строится, как выглядит, выглядит и так далее. Сразу же хочется сказать то, что у нас здесь, дорогие мои друзья, у всего 11 домов на территории всего комплекса все выполнены в едином стиле и в едином архитектурном грубо говоря проекте смотрите вот как они выглядят на красота там домик тут домик вот домик вон домик тут домик ну везде домик домик домик домик и теперь давайте-ка пройдем дальше пройдем наверное давайте на примере того одного из домиков я вам покажу как выглядят наши дома? Самый интерес в том, что мы находимся э, в Адлере, буквально у аэропорта. И до моря у нас здесь совсем недалеко. Смотрим вот сюда. Смотрите, вот такой вот большой домик с большущей своей территорией. И обратите внимание, со своим даже вот таким вот интереснейшим гаражным местом. Ну, я давайте просто пройду вот так по кругу, чтобы вы более-менее поняли и сориентировались, А я потом... Пойду на примере отдельно стоящего домика, все покажу. Ну вот, к примеру, вот смотрите, как разгорожены домики. Где-то заборчик, где-то туи. Туи постепенно вырастают и все. Представляете, да, это будет живая изгородь. Далее идем сюда, вот такой вот бассейн, но вот уже без воды. В каждом доме он где-то больше, где-то меньше. Где-то у нас 4 сотки земли, где-то у нас 6 соток земли. Но в целом, видите, да, архитектурно все выглядит прям Чики-пики, чики-пуки, я не знаю даже, то есть комар не поточишь, Во, вот так правильнее, а то всякие чики-пики, чики-пуки, вообще непонятные пуки. Смотрим, да? Вроде бы неплохо, вроде бы прилично, вот такая брусчаточка в каждом доме, э -э, видите, напоминает плитку. Блин, плитка, прям такая плита Плиточка такая, видите, да, вот таким вот образом Делается двор, делаются бассейны Здесь у нас будет Насыпан черноземчик, стены у нас декоративной штукатурки везде, то есть фасадная работы У нас это декоративная вот такая Реально камень-крошка, ее фиг поцарапаешь По элементам из чего же строится наш домик? Это монолитные каркасы. Да, наши домики монолитные каркасы с вентилируемым фасадом. Где-то это плитка, где-то это подсветочка, где-то это вентилируемый фасад. Ну и снова наша знаменитая уже декоративная ранее штукатурка. Коммуникации все центральные. Также, сразу же еще раз говорю, проходит ипотека в Росреестре, ипотека в Сбербанке, любая, короче, ипотека. Коммуникации центральные. Ну и домики наши стильные. Каждый дом имеет газ, газовый котел. И, само собой, разумеется, все коммуникации центральные Если вы заезжаете на интерьер, кнопочка клац, отъехала Выехали, кнопочку клац, заехала Ну и теперь давайте-ка идем вот смотреть эту красоту Красоту, которую сейчас я вам покажу Ну, немножечко по описанию, конечно же по описанию нашего комплекса продажи представлены у нас современные дома в стиле хай-тек, модерн вилладж я его модерн виллас, блин. Премиум класс, Общей площадью от 100 квадратных метров до 220. Вот, пример, мы приехали, кнопочку класс, отъехали, мы зашли. Но у нас здесь, видите, вот такие вот двери, которые мы открываем и заходим. Будем смотреть на примере непосредственно уже вот этого дома. Домик красота, домик у нас, ну, на примере него буду рассказывать. Это у нас площадь нашего дома. Так, сейчас вам точно скажу 165 квадратных метров И цены у нас весьма здесь демократические Цены у нас здесь э, демократические И не забываем то, что у нас коттеджный поселочек Этот модерн виллос Это уровень премиум э, Как было заявлено ранее с той стороны мы видели, как он выглядит. Сейчас смотрим. Вот здесь у нас раз парковочное место, два парковочное место, три парковочное место. И, конечно же, я вначале, прежде чем обходить сам домик, давайте-ка вот так вот немножечко пройду и расскажу. Мы находимся на улице Мира. И здесь у нас уникальная планировка, уникальные дома, стеклопакеты Шуко и, конечно же, зона бассейна. Смотрите, какая зона бассейна. Вот. Это только басик у данного дома. 165 квадратных метров у нас дом А вот басик, конечно же, чума Смотрите-ка, обалдеть И все, вы, вы из этого В этот басик попадаете из квартиры Вот так вот спокойненько берете Отодвигаете свои огромнейшие стеклопакеты Шуко Сразу же говорю, сейчас я докажу, что это Шуко Видали? Шуко написано, да, видно, не? Я думаю, видно Шуко Все, открываем паной Гляньте высоту пакета 4 метра, наверное, точная высота стеклопакета, огромные сумасшедшие панорамные окна с видом на басик. Здесь у вас будет несколько лежаков, где вы будете загорать. Будете влюбляться в свой дом. Наверху точно такие же огромные стеклопакеты, как и внизу. Нереально. Вон человек. И на фоне человека, смотрите, какие четырех с половиной метровые стеклопакеты. Глубина басика, вижу, что порядка метр семьдесят. С подсветкой, с противотоком, со всеми плюшками, при припампушками. И вот у нас, видите, да, аэропорт виден. Здесь будете наблюдать купаться, как взлетают, садятся самолеты. Далее. Фишки на этом не закончились. То есть практически каждый дом в комплексе имеет вот такие вот прибомбасы. Сейчас вообще обалдеть. Ладно, вначале пройду, а то я сразу же с козырей захожу. Ха, ну ладно, пойду, пойду, пойду, покажу. Смотрите, здесь уже брусчаточка немножечко другая, она вот такая своеобразная. Видите, ливневочки вот таким вот образом выполнены. И там у нас, смотрите, отдельно стоящая котельная. вентилируемый фасад, ну и давайте-ка я все-таки сюда зайду. Не удержусь. А, вот такая вот дверь алюминиевая стеклопакета Шуко. Заходим. Это наша сауна-парилочка. И вот мы внутри. Закрываем дверь. Как оно? Это сауна. Сауна-парилочка. Мы в нашем доме. Смотрите, какие палаты, хотел сказать. Или как это? Как это правильно? Это посидеть. Да? То есть вот сюда вот так вот вы садитесь. Вот примерно как я. И вот так сидите. С видом на аэропорт. Может быть, если повезет, даже, может быть, самолет увидим. Ну, давайте окинем взглядом. Окидываем взглядом наше удовольствие. Смотрите, такие вот у нас здесь э декоративные элементы в виде вот таких вот штук. А там у нас вставлены фонари специально, чтобы э на самом деле... Была подсветка и освещение. И вот там тоже у нас осветительные элементы. Видите, вот в этих специализированных корягах здесь будет у нас стоять котел. Котел, вот там элемент освещения будет заведен, лампочка. Это такая коряга. Это же надо было даже где-то коряга, чье мы даже крепкая. Так, еще раз окидываем взглядом нашу парилку, парную. И все это у нас здесь, вот с таким вот сумасшедшим огромным, большим панорамным окном, с видом на аэропорт города Сочи. Модерн виллас. Вилос, вилос, все, пойдем. Витас, е-мое. Модерн Выходим сюда. Мでも. И сразу же снова басик плюх. И если вдруг надоел вам и басик, то burrrr, и ушли к себе Все, давайте обойду я уже все-таки на самом деле дом вокруг. Здесь у нас дополнительные выходы, входы-выходы, еще входы-выходы. Везде, где видим окно, везде можно зайти или выйти. И вот тут у нас отдельно стоящая котельная. Тельная всякая у нас, всяческая у нас здесь Видим, что у нас насосы И огромный котел бакси сумасшедших просто размеров Если я на фоне него стану, он, не знаю, весит, наверное, в два раза больше, чем я Вот такая вот у нас территория, давайте-ка Теперь, настало посмотреть на примере этого дома все остальное Все остальное Так, я вот так вот вам, вот так давайте Модерн вилос. На паузу поставите, 165,5 квадратных метров вот так вот все вот это вот увидите здесь. Дополнительное электричество, тры -пыры, тры -пыры, индивидуальный бассейн, все дела. И вот так вот все это. Это вилла номер 9. Но вилл у нас, как я сказал ранее, здесь уже а, большое количество и есть из чего выбрать вам. Смотрите внимательно. Еще раз кидываем взглядом Наш коттеджный поселок. Покупайте или этот, или же может быть соседний. Неважно какой, все зависит от вашего кармана. Есть маленькие площади, есть большие. Ну все, заходим, давайте-ка посмотрим примерную планировочку нашего домика. Шуко, ага, фига два. Все, заходим, давайте-ка сюда. Все у нас дома сдаются в чистовой отделке. Везде у нас под каждым окном, и куда бы не обратить внимание, везде конвекторы, встроенные в полу. Везде выполнена стяжка пола. Это вот такой вот у нас только первый этаж. Здесь у нас входная группа, дополнительный, наверное, санузел. С высоченными потолками выше, чем 4 метра стопудово. И здесь вот еще один какой-то раздельный санузел. В общем, на первом этаже спокойно здесь у нас... Встает как минимум 1-2 комнаты и лестница. Вот так, как я по лестнице, конечно, поднимаюсь. Она, конечно, немножечко несуразная, но она будет другая. Вы ее переделаете, сделаете по-другому, сделаете монолитной. Сейчас эта лестница временная. Поднялись мы на второй этаж. Видим, смонтированы вот такие вот элементы отопления. Какие-то батареи странные. Так, вот мы на втором этаже. 165 квадратных метров. И вот с коридорчика, давайте направо. Направо видим раскрытие. Санузел, наверное, два. Санузел. Не, наверное, это санузел. Это гардеробка. С батарейками везде. И вот такая вот у нас комнатка. Так, ну, наверное, пока еще выглядывать не будем. Выглянем с соседней комнаты уже. Потому что они все типовые и стандартные. Сразу же еще одна комната. То есть вторая комната на втором этаже. Сумасшедшая, огромная. Тут, блин, у меня такое какое-то воздушное ощущение здесь, что это просто комната на комнате. Нет, окно на, на окне. И окном погоняет. Посмотрите, сколько окон. Ядрен батон. Окно, окно, окно, окно, окно, окно. Тут, блин, окон больше, чем... Чем реально, я не знаю, блин. Чем стен. И вот у нас еще дополнительный выход на балкон. И я сейчас что я вам предлагаю? Давайте-ка выходим сюда. Открываем стеклопакеты наши шуко. вот мы, дорогие друзья, вышли. Смотрим, он полетел самолет. И вот это вид на нашу территорию. На наш комплекс. На наш коттеджный поселок. Это все территория наша. То соседние наши дома, вот они вряд ряд, вот так, вот так, вот так, и уходят даже туда. Самолетик улетел, мы вот на таком балкончике, снова оборачиваемся дальше, там опять балкон, гулять, короче, можно, таким образом мы можем попасть на... Так, вот это вот получится, у нас нет, закрыто. Непонятный материал, и доска, и не доска, и какая-то вентилируемый фасад, не вентилируемый фасад, короче. Ну и, короче, балконы огромные, панорамные у нас остекления, Закрываем наш стеклопакет Шуко. Пошли смотреть третью комнату в этом комплексе. В комплексе, говорю, в этом доме, его. И вот мы сразу попадаем в следующую комнату. Еще одна комната, наверное, что-то а кухня. Нафига она здесь непонятна? Ну, в общем, э -э, если вам не нравится эта планировочка, спокойно можете выбрать другую, любую понравившуюся планировку. Либо можно здесь сделать комнату, либо можно здесь сделать еще что-то. Как говорится, фантазия, дело добровольное. Но высота потолков, конечно, она умопомрачительная. И, и еще один вот такой вот балкон. Все в балконах, вентилируемый фасад. Просто красивый. Уникальный, я бы даже сказал. Высота потолка нереально. Это что вообще у них высота тут этого дома? Короче, на самом деле, по вот этой высоте, я так подозреваю, можно было бы сделать три этажа, а то и четыре. Они взяли, сделали два. И в результате получилась сумасшедшая высота потолка. О, а вон там басик. Ну, конечно, отсюда прыгать не вариант. Не рекомендую. Ну, еще раз, дорогие друзья, этот комплекс у нас э, премиальный, как заявляет сам застройщик. Локация, смотрите, замечательные горы. Из окна видно Сочи аэропорт. И, конечно же, очень пока еще демократическая цена. Ну и, в общем, дорогие мои, давайте-ка немножечко подытожим. Комплекс очень интересный, выглядит архитектурно одинаково. Коммуникации все центральные, место про расположение, как вы поняли, уже, по сути дела, напротив аэропорта города Сочи. Комплекс Mon Mo Modern Villas. Цены здесь от 300 рублей. 50 тысяч рублей за квадратный метр. Все домики у нас сдаются, в зависимости от домика варьируется цена. Если, например, вон тот подало роже, вот эти вот сбоку, например, они могут быть подешевле. Также есть два дома полностью под ключ с ремонтом, упакованные, просто заходи живи. То есть, по сути дела, если вас интересует какой-то дом, надо вам запросить у меня шахматку по домам, где будет планировка по местности и где будет у нас написано, какой домик какой площадью и какой комплектации. Все домики сдаются в чистовой отделке. Что входит в эту чистовую отделку? Это элементы отопления, батареи, которые встроены в пол, это стяжка пола и оштукатуренные стены. Полностью ландшафтный дизайн. Все у нас это удовольствие делает застройщик для вас. Локация суперинтересная, домики мега интересные. И от вас. Просто выбрать, на самом деле, какой домик вам ближе по духу и какой вам больше нравится. Чтобы нежиться под теплым солнечным э, солнышком города Сочи, необходимо приобрести вот такой вот домик, если он вам нравится. И жить нету жить. Комплекс интересный. Мой номер 8 918 880 0747 Звать меня Дима ЮДВ. Звоните звонка. Жду вашего. Не скучайте. Ну и, конечно же, обращайтесь. Надеюсь, что увидимся с вами. Всего хорошего. Пока.